Учитель такой. На этой партии действительно хреново слышно. Но, наверное, не очень прикольно рассказал. Но я только учусь, друзья, я только учусь.